Хотите красивую и современную кухню? Устали искать и не хотите переплачивать? Тогда познакомьтесь с кухнями от российского производителя Вардек. Кухни Вардек – это европейское качество по доступной цене. Уже более 20 лет мы создаем кухни с заботой о вас и вашей семье. Каждая кухня Вардек оснащена надежной немецкой фурнитурой «Хетич», доводчиками и выдвижными системами. Кухни Вардек – это высокое качество в каждой детали. Мы рады предложить вам более 500 вариантов цветов и фактур, а также встроенную бытовую технику от проверенных брендов. Закажите кухню Вардек и получите дизайн-проект в подарок!